меня не знает и я, мы с вами познакомимся. И напишите, кто сегодня у нас первый раз на нашем занятии, именно по маркетинг-плану. Из этой ситуации, смотря сколько будет новичков из этой ситуации, мы с вами будем рассматривать маркетинг-план так, чтобы можно было понятно, мог понять каждый человек. А, отлично. Значит, мы сегодня маркетинг с вами начнем именно с того момента, когда изначально начинается выплата. Итак, маркетинг план — это как бы я бы назвала, что это самый основной, но это так и есть, это самый основной момент в работе, когда ты идешь ну, зарабатывать деньги, чтобы ты знал, где, когда и как тебя это будут платить. Но не секрет для каждого из нас, возможно, новички, которые сейчас пришли, вот с которыми мы познакомились, познакомились сейчас, я вижу, вот девочки свои имена написали, ну и я представилась. Так вот, смотрите, коллеги, <coughs> маркетинг-план, он показывает, куда вы будете идти, куда вам нужно стремиться. Сколько вы хотите сами зарабатывать? Изначально, когда человек приходит, он не всегда хорошо понимает, какие перспективы есть впереди. Вот, э, напишите, что вы сразу понимали, что есть впереди и сколько вам нужно. И что после этого, после того, когда вы ознакомились с маркетинг-планом, у вас не поменялось мнение. У кого не поменялось мнение? А у кого, возможно, наоборот. Открылись глаза совершенно на другие суммы денег, открылись глаза на совершенно другие перспективы. Вот напишите: поменялось или поменялось. Новички, конечно, сейчас пришли, и у них еще пока э, вот так как бы темный лес. Им еще ничего не понятно, ничего не внятно по той простой причине. Обещают много, но как? Как это сделать? Это самый главный вопрос. Как же это делать? И, естественно, маркетинг-план нужно рассматривать в цифрах. Рассматривать о том, как строить структуру. Это все очень важно. И, конечно же, это уже ребята. И как новенькие, и те, кто уже с нами сотрудничает, вы понимаете, что это бизнес. Малый, большой вы построите, все будет зависеть только от вас, какой вы бизнес хотите строить. Даже если вы сейчас не думаете о бизнесе, но вы знаете, что в мире есть очень много бизнесменов, которые ведут малый или большой бизнес, какая разница. В любом случае он есть. Скажите особенно новички, ну, в принципе, все. Я хотела бы иметь отклик от аудитории по той простой причине, чтобы я могла понимать, понимаете вы мои вопросы или нет. Так вот, скажите, пожалуйста, как вы думаете, оценивается ли бизнес в какую-то сумму, Мало или большое в какую-то сумму, ну вот, вот стоит мой бизнес, как вот стоит вот шкаф, да, он имеет какую-то номинальную стоимость, а бизнес оценивается в какую-то номинальную стоимость? Есть в нем сумма какая-то, ну вот, чтобы можно оценить, сказать, вот, этот бизнес идет на 300 тысяч долларов, этот на миллион долларов, этот там еще больше, есть такое? Понятие вот в этом понятие есть? Ну да, это будет соответствовать уровню, но в любом случае у него есть какая-то номинальная стоимость. И даже не вложений, нет-нет, это сумма, которая э, приносит прибыль, это э, сумма, которая э, характеризует твой бизнес на все, вот правильно, Юра, на все есть своя цена. И когда мы хотим идти на работу или строить бизнес, и мы такие кристально чистые творим, я настолько серебряник, что меня не волнуют а, разные суммы, да и вообще деньги портят человека. И вообще богатые люди, они совершенно другие люди, но они якобы с какими-то изъянами. и спят они плохо, и зависимы они от денег. Это мнение человека который не понимает цену и стоимость любого своего дела, который, которое он создает. Вплоть даже до технички. Себя нужно ценить. Да, это очень правильно. Себя нужно ценить. Ценить нужно вашу проделанную работу. Вот и сейчас мы с вами об этом будем. Говорить. Вы готовы? Итак, некоторые товарищи, некоторые коллеги уже видели эту формулу расчета стоимости вашего бизнеса. Каждый человек, когда начинает строить бизнес, у него, ну не получается много непоняток много раз вот так опускаются руки потом поднимается какая-то определенная энергия что-то какая-то мотивация какая-то такая она заставляет тебя думать потом ты расстроился бросил сел на диван и сидишь и думаешь господи как все надоело ну почему не идет почему но не убегаешь а ищешь выход ищешь выход и когда ты прикидываешь, как найти этот выход, и не убежал, значит, ты, состоявшийся один бизнес, никогда к вам не придет, если вы не готовы его принимать. Это как хотите. Вплоть до того, что если вы там будете самое маленькое производство делать, если вы не хотите принимать деньги, если вы не, не, не умеете их считать, если вы не умеете рассчитать свой бизнес, он к вам не придет. Он капризный очень. Он любит четкие, спланированные действия. Так вот, смотрите. Допустим, когда вы соображаете по поводу ваших доходов, по поводу вашего бизнеса, сколько он вам будет приносить, Возьмите определение такое, как, по примеру, вот здесь с банком. Вы сейчас видите. Сколько в среднем? Ну, это как бы по центробанку надо очень легко ориентироваться, и тогда вы будете понимать, сколько приносится, прибудет прибыль от вашего определенного бизнеса, который вы делаете. В среднем в центробанке, или в том банке, в котором вы сотрудничаете с ним, но берем центробанк. Это, значит, 10% годовых, если у вас там какой-то определенный капитал, который вы положили. Если рассчитывать на месяц, на 12 месяцев, то прибыль от того капитала, который вы уже заработали, положили в банк, это будет 0,83%. Ну, какая-то X сумма и 0,83%. Это ваша ежемесячная прибыль. Давайте немножечко просто подумаем. Ежемесячная постройка с структура, которая дает доход вам лично, ваш личный доход. Вы работаете, вы строите, мы все здесь строим структуру, строим бизнес. Да? Вы построили свою бизнес-систему. И она вам приносит в месяц примерно 100 тысяч рублей. На это уровень золотого директора, то, куда мы вас всех выводим, показываем, рассказываем и сопровождаем до этого дохода. Вы примерно будете получать в месяц 100 тысяч рублей, будучи золотым директором. Но до этого вы его создавали. Если мы с вами сделаем расчет, что если бы деньги, x деньги, которые в э, товарооборот, товаро который вы произвели, в компании, да, организовали, будут вам приносить 0,83 процента, если мы с вами рассчитаем это по формуле, то ваш, ваша бизнес-система будет уже стоить 12 миллионов 48. 000. Для того, чтобы чистым доходом вы получали 100 тысяч. Вот здесь мы можем сказать, откуда взялись эти 10 миллионов 48 тысяч. <coughs> <coughs> Это построенная ваш, вами система, где приходит товарооборот ежемесячно. И компания вам выплачивает эти деньги ну как вознаграждение но это уже стабильная система и начинаешь сравнивать у тебя-то всего лишь 100 тысяч а в твоем бизнесе уже в оборот запущено 12 миллионов скажите вы запускали эти 12 миллионов для развития вы лично запускали эти 12 000 000 именно в денежном выражении Если я вас запутала, вы мне напишите. Выражение. Вы не вкладывались. Вы вкладывали время, знания, время, знания, упорство, силу вашу и, естественно, ваша такая вот, как бы, устойчивость к тому, чтобы зарабатывать деньги. Теперь давайте возьмем с вами обыкновенный бизнес, который с вложениями. Для того, чтобы ему начинать получать вот эту прибыль чистую, без всяких всяких там разных коэффициентов, именно чистую, которую он может потратить на себя, ему нужно вложить 12 миллионов, чтобы они на него работали. Да. Он вложил 12 миллионов, у него пойдет с каждым годом все больше и больше прибыль. Там чуть-чуть другой маркетинг-план. Но мы сейчас с вами, я почему для сравнения это говорю, чтобы вы понимали, чтобы построить бизнес, и который приносит вам минимум 100 тысяч в месяц, нужно вложить примерно 12 миллионов. Примерно. Это бизнес, который... А будет у вас уже не такой, что вот купи, продай, купи, продай. Сегодня пришли деньги, завтра ушли. Нет. Это который на будущее будет ваш пассивный доход от предприятия, от всего. То есть люди вкладывают деньги, да, это рентабельность, это самое главное. Люди вкладывают деньги для того, чтобы получать прибыль. Можно вложить 12 миллионов и не сразу, и не на первый год получить 100 тысяч прибыли. Можно получить и на второй, третий год, но это все зависит от бизнеса. Так вот, если мы с вами вот здесь разобрались, что когда вы выйдете на уровень золотого директора, то ваш бизнес уже будет не маленький, не средненький, а уже довольно крупный. И для этого, естественно, нужно трудиться. Вот на этом мы с вами останавливаемся и начинаем значит, думать, о том, вернее, знакомиться, как строить структуру и за что будут платить деньги. Вы можете этот бизнес построить за 20 лет, вы можете его построить за 2 месяца, вы можете его построить за 2 года. Все зависит от вас, только от вас. И начинаем с вами разбираться еще плотнее. Ну, для новичков расскажу, что такое бонусы баллов. Бонусы-баллы, я это называю валютой компании Reflame. Причем это практически во всех предприятиях, вернее компаниях, которые идут прямыми торгуют прямыми продажами, у них исчисляется либо в таких единицах, как наподобие бонусы-баллы. Почему? Потому что берется бонус, средняя цена бонуса-балла, в зависимости от продукта и и начисляется людям ну, как бы по, по карьерной лестнице, определяется его уровень по карьерной лестнице. А уже деньги выплачиваются, у них бонуса балла, а деньги выплачиваются уже из суммы товара оборота. Это немножечко я, разные статьи, объем продаж и бонусы балла. Здесь мы сейчас с вами будем говорить о карьерной лестнице, поэтому у нас будет с вами разговор идти только о бонусах-баллах. Об объеме продаж и о начислении, на, ну, значит, о начислении дохода в процентном соотношении. Это более глубокая будет школа уже к учителям, ой, к, учителям к менеджерам примерно 15-18%. Это чтобы не забить вам голову, иначе вы запутаетесь во всем. А сейчас мы будем с вами говорить чисто об, о, о карьерной линице, о том, как присоединяются люди, сколько платится процентов. Чисто будем говорить об этом. Здесь на этой системе я немножечко не буду, вернее, долго не буду останавливаться. Я просто хочу показать, чем больше к вам присоединяется бизнес-партнеров, которые хотят действительно зарабатывать деньги, а не просто прийти и чего-то попробовать, непонятно, чьи люди приходят, пробуют, а потом начинают сомневаться вообще в системе, да? то у вас, естественно, чем больше людей к вам присоединяется, тем больше увеличивается у вас товарооборот. Мы товарооборот с вами исчислять сегодня будем в бонусах баллов. Пришло к вам 3 человека, которые организовали товарооборот, на каждый лично по 25 бонус-баллов, у вас организовывается товарооборот на 75 бонус-баллов. В среднем в среднем выплата идет 10%, это в среднем считается, это если мы идем с вами по карьерке, но там есть внутренние выплаты такие, которые раскладываются по полочкам, это сегодня я буду вам говорить, которые на начальном этапе. Но смотрите, пригласили вы бизнес-партнеров, которые сразу понимают, что для бизнеса должен быть личный товарооборот, организованный, личный организованный товарооборот на вашем номере, минимум 150 бонус баллов. Если он делает этот товарооборот, он сразу же по карьерной лестнице вступает на первую ступенечку и ему начинают делать выплаты, ну, компания начинает сразу же делать выплаты. И в этом сравнении, если пришел потребитель, допустим, да, и три потребителя сделали всего на 75 бонус-баллов товарооборот, то пришли бизнесы, которые заинтересованы, они сделали по 150 каждый бонус-балл, и получается, что Товарооборот увеличивается в геометрической прогрессии. Естественно, и доходы увеличиваются в геометрической прогрессии. И, и, давай, и здесь у нас с вами получается что? Каждую неделю у нас с вами прибавляется минимум три человека. И так идет неделя за неделей. Мы с вами стабильно работаем. Каждый день у нас, к нам присоединя... Каждую неделю у нас присоединяется три человека, именно бизнес-партнеров. Смотрите, как в бонус-баллах увеличивает... Ой, не туда нажала... Смотрите, как в бонусах-баллах увеличивается сразу же объем продаж, объем организованного товарооборота. С каждой недели он увеличивается очень резко, потому что каждый человек приходит и каждый человек выполняет свои должностные обязанности то бишь он общается с людьми, он приглашает бизнес-партнеров, он организовывает только в личном товар, на личном номере товарооборот минимум 150 бонус баллов и у нас начинает расти сногсшибательные товарообороты, которые потом мы с вами посчитаем как стоимость нашего бизнеса. Здесь, я думаю, понятно. Если непонятно, то вы мне обязательно задавайте вопросы. Я бы очень хотела, чтобы вы сегодня много задавали вопросов. Я думаю, понятно здесь. Ребят, напишите, понятно? Нет, я вернусь, потому что я буду много говорить. Итак, о полной системе вы поняли, что чем больше приходит к нам бизнес-партнеров, тем быстрее растет наш товарооборот быстрее растет наш бизнес. Далее. Как же получается этот товарооборот и как же строится система для того, чтобы мы с вами очень комфортно и быстро вышли на уровень золотого директора. А мы говорили, что уровень золотого директора, когда вы выходите, то наш бизнес будет строить, стоить уже примерно 12 миллионов. Как же его сделать так, чтобы вы как можно быстрее это почувствовали, да, чтобы вы имели этот бизнес. Прошу очень, комната, как бы очень много людей в комнате, и я бы хотела отклик практически от каждого. Сегодня школа называется «Зубрим наши цифры». Итак, смотрите, каждый из вас приходит в определенную какую-то структуру, в определенную какую-то команду. Вас пригласил ваш информационный менеджер, определенный менеджер. Вас пригласил, вы к нему присоединились. Итак, допустим, вы пришли вот в команду N, да? Вы пришли, пришли, решили присоединиться в команду N. Это вы, новичок, вот он, вы новичок, человек, который вас пригласил, регистрирует под последнего в команде, кто у него есть, под последнего новичка, который перед вами пришел. Далее, пока вы изучаете все, к вашему менеджеру или новичку приходит другой бизнес-партнер, то он берет и регистрирует его вот сюда, под этого человека, друг под дружку. Далее, у этого, человек, который присоединился вчера, сегодня у него уже появился тоже бизнес-партнер, он регистрирует под вот этого человека. И так каждый ведет вот эту схему, друг под дружку. Смотрите, казалось бы, это будет до бесконечности одна и та же веточка. Нет, не до бесконечности. Вот в данном случае получается, что весь организованный товарооборот, каждый пришел и сделал определенную сумму бонусов, баллов, да? каждый человек пришел и сделал, он суммируется. Вы понимаете, что каждому человеку здесь помогает. Он суммируется, и у, у людей получается уже организованный товарооборот. И каждый из этих участников Построение бизнес-системы научился уже иметь минимум три регистрации в неделю. Как только он научился это делать, он начинает строить вторую такую же веточку, в которую пришел сам. Не обязательно... Впереди вас кто-то там уже начал строить. Человек, может быть, еще не понял, не готов строить, не научился делать три регистрации в неделю. Я объясню сейчас, почему три. Три регистрации в неделю, поэтому он еще не начал себе строить вторую ветку. А вот этот товарищ уже научился. Он быстро разобрался в системе, приглашение людей на бизнес-партнерство и начинает строить себе вот эту вторую веточку. А все новички продолжают также учиться и вместе со спонсором, с руководителем вашей команды обязательно берутся в учет личные баллы. Личные баллы играют также огромную роль в начислениях. Я вам сейчас расскажу, давайте построение сделаем. Так, например, 7500 до директора плюс 3. А вторая ветка это сейчас расскажу все. Танюш, я сейчас все расскажу. Итак, здесь в этой системе, когда новичок начал строить себе ветку, такая же точная система. Первого он регистрирует под себя. Второго он регистрирует под того новичка, которого он уже зарегистрировал. Третьего он регистрирует под этого. До тех пор он будет, пока эта структура, э, ну, сколько, пока не выйдет эта структура на 7,5. Ну, тут мы расчеты потом разберем отдельно, потому что тут, ну, как бы у, каждого, у каждой линии свое. Ну, не на 7, у каждой линии, вернее, у каждого построения есть свои результаты, свои расчеты. Вот, ну, допустим, каждый так строит. И здесь у вас обязательно кто-то выделится, который начнет. Строить себе вторую ветку. И получается, что у вас как бизнес партнер идет одна команда, структура, втора, вторая структура. А как правило, если вы научили двух человек и показали, помогли, сопроводили людям, Выйти название директора по карьерной лестнице, то бишь у, них в каждой, у вас в каждой ветке товарооборот по 7500 бонус баллов, вы становитесь золотым директором. Может быть я тут забежала немножечко вперед. Но для понятия вот это пыталась вам разложить, чтобы вы понимали, как строится ветка. Вот сейчас ответьте все в зале, кто понял, о чем я говорила. Как построить э, структуру, как начать строить структуру, чтобы выйти на звание золотого директора как можно быстрее и комфортнее. Я хочу увидеть буквально все отклики. Так, плюсики пошли. Отлично. Теперь давайте мы с вами пойдем дальше. Тань, ты потом еще свой вопрос задашь, потому что я могу уже забыть. Что такое золотой директор? Что такое золотой директор? Золотой директор, он, выйдя название золотого директора, человек получает гарантированных премий только четыре с половиной тысячи долларов. Ой, наговорила. Две. А, ну правильно. А, тысячу, полторы и две. Тысячу, полторы и две. Все правильно я сказала. А, значит, гарантированные 4,5 тысячи долларов согласно курса на тот момент. Это получает только премию. Доход у него будет примерно... 100 тысяч, может больше, может чуть меньше. Все зависит от объема продаж, про которые я говорила. Что есть бонусная система, которая определяет по карьерной лестнице, и есть объем продаж от того, какие продукты люди покупали, и там есть определенная стоимость. Но в среднем это выходит так. Что такое золотой директор и что такое одна структура? Вот их две здесь показано. Одна структура. И сколько же сюда нужно пригласить людей? Сколько же здесь будет бизнес-партнеров? Нет. Чтобы быть за старшим директором, значит, смотрите, старший директор – это когда у тебя есть одна ветка, семь с половиной тысяч бонус-баллов, которые, ну, как бы, веткой полностью. И, допустим, у тебя вот здесь растут три ветки, но все они вместе держат, вернее, не то, что держат, имеют товарооборот семь с половиной тысяч бонус-баллов. Тогда ты старший директор. Но если у тебя... Вот эта ветка семь с половиной, вот эта семь с половиной, а здесь у тебя нет ничего, вот здесь, допустим, нет ничего, тогда ты считаешься старшим менеджером в открытом звании директора. Ты не директор, ты в открытом звании Старш, ну, директора, а вообще в закрытом стар, менеджера, старшего менеджера. Как только у тебя появляется, вот во второй ветке, в этой 7500, вот в этой, а в этой 3000, это называется отрыв. В этой 3000, вот тогда ты открыл, Звание директора, 8 каталогов продержался, и получаешь с учетом личных баллов. Баллы ваши везде учитываются. 8 каталогов этот товарооборот удержал, и ты становишься в звании директора, руководитель своей структуры. Здесь ты сразу же получаешь 1000 долларов, как 8 каталогов прошло, первую премию. И, конечно же, у тебя будет стремление дальше построения веток, но мы с вами об этом поговорим позже чуть-чуть. А сейчас смотрите, 7500 бонус-баллов ветка может состоять из 300 человек, если это у вас потребители и делают там по 25 бонус-баллов, допустим. Может состоять из 150 человек, а может состоять из 37 человек. Вот, смотрите, по таблице, которую я вам приводила вверху, мы долго на ней не останавливались. Если 50 человек присоединились к вам и каждый выполняет критерии 150 бонус-баллов в личном номере, А нет, у тебя засчитываются твои... Это чуть-чуть, Таня, по-другому. Не в каждую ветку засчитываются твои бонусы балла. Это пока у тебя одна ветка. Твои бонусы баллов засчитываются в общий твой товарооборот. А когда одна ветка, тогда засчитываются твои, суммируются они. Но потом у тебя же будут еще веточки, и у тебя будет считаться как персоналка. Это я попозже расскажу, Танюш. Это попозже расскажу. Вот, смотрите, 50 партнеров к вам присоединилось, совместно с вашими новичками, совместно с вашей командой вы становитесь, тогда ваша ветка делается уже 7,5 тысяч бонус-баллов. Итак, мы начинаем с вами строить и вторую, и третью. Но вы понимаете, что две ветки мы начинаем строить практически в одно время. Вот это золотой директор. Расчетами сейчас по ним опустимся, по расчетам и все просчитаем. Замечательные у вас сегодня вопросы. Так, Таня Шилова, тысяча долларов за каждую ветку это стабильно ежекаталожно? Нет, это тысяча долларов единовременная премия, когда вы закрываете звание директора, золотого директора там старшего золотого и так выше, выше, выше и выше. Но доход примерно достигается за счет выплат дополнительных достигается около тысячи долларов. Но сейчас немножко идет несоответствие, потому что раньше стабильно шло тысяча долларов, а сейчас вот этими санкциями совсем на свете там немножечко идет сбой. Но это пока во внимание не берем. Ваша зарплата, как у директора, при правильном построении, почему мы говорим, делаем вторые ветки, учимся работать самостоятельно, начинаем работать, учимся работать самостоятельно. При правильном построении каждые три недели у вас будет в звании директора, у вас будет примерно 25-30 тысяч дохода, это за 21 день. В звании, это также будет и в звании старшего маршрута, когда вы выйдете на 22, но еще не закроете звание директора. И точно так же. Но это мы с вами опять-таки будем рассматривать стабильно на других школах. Главное, пишите ваши вопросы, какие они возникают, чтобы мы могли вам рассказывать. Итак, пока у человека один ствол. Это, тот, это я хочу сейчас ответить на тот вопрос, который как засчитываются баллы. Смотрите. Вот это э, э, уровень по карьерной лестнице одной ветки, одной структуры. Пришел человек, сделал 150 бонус-баллов, ему выплачивают 3%. Сразу же с первого каталога 3% за его организованный товарооборот. Я не беру во внимание 20%, 2, там еще 12%. Я сейчас говорю за построение структуры. 3%. Процента. Пригласил человек, троих, еще троих человек, которые или там двое сделали, которые по 150 бонус баллов. Ой, он тоже самое делает 150 бонус баллов. Он выходит на карьерную лестницу, на вторую ступеньку, и ему начинают выплачивать 6%. Итак, согласно а, объема та, бонусов баллов организованных, за каталог выплачивают в процентном э, варианте вот так вот, примера суммы товарооборота вам ваши доходы. Как только человек выходит на 7500 бонус баллов, не человек, а структура выходит на 7500 бонус баллов, то это считается уже э, одна 22% структура группа. По этим группам 22% идут расчеты на международную конференцию. Есть определенный план, сколько у тебя должно быть 22% групп в каждый каталог и потом в течение года. С этим расчетом рассчитывается ваша путевка. Если вы только вкладываетесь строго в программу, которая заложена в норму, то ваша путевка на трудовой отпуск в международную конференцию бесплатна только для вас. Для партнера она будет платная. Ну, если это стоит 3000 долларов э, э, поездка, значит для партнера на 3000 долларов. Но есть такие возможности у людей. Активно расти и у вас 22% групп вырастает больше и активнее, то ваш партнер едет за счет компании, потому что вы перевыполняете план. Если вы перевыполнили на 100% тот план, который указан, то ваш партнер едет бесплатно. Если на 50% перевыполнили по построению этих групп 22%, то ваш партнер будет ехать 50%. Так, Олесь, подожди, сейчас расскажу про это. Так, и смотрите, на каждом уровне, на каком бы вы ни находились, у вас есть, вот, организованный товарооборот. Допустим, вы организовали его 3000 бонус-баллов, и вы находитесь на, на 15-процентном уровне. Вы при этом делаете 150 бонус-баллов личные. Личные 50, 150 бонус-баллов. Так вот вам, уважаемые коллеги, если вот здесь на начальном этапе вам за 150 бонус-баллов платят всего 3%, то здесь за 150 бонус-баллов вам заплатят 15% с вашего личного товарооборота. Со структуры мы расчеты покажем по-другому. Это пока я отвечаю на, на вопрос по личным бонус-баллам. Вы вышли на уровень 22%, это пока одна только веточка, да, на 22%, то вам на ваш личный товарооборот, на ваш личный заказ, который вы делаете, компания добавляет, еще начисляет 22%. Почему мы говорим, чем выше вы по карьерной лестнице, тем дешевле ваш продукт? Вот здесь понятно, о чем я говорила? Здесь понятно? Так, уважаемые новички, напишите мне, пожалуйста, вам вообще понятно, о чем я говорю? Информация вам как бы раскладывает? Изначально, когда продумывала маркетинг-план, она изначально заложила так, чтобы вам было интересно расти и у вас был интерес в организации товарооборота. Но еще очень важно, что в маркетинг-плане так заложена программа по начислению денег, что вам выгодна. Очень сильно, чтобы под вами росли директора, причем на разных уровнях. Лично мне очень выгодно, все, кто в моей структуре, хоть даже на самом низком уровне, что были все директорами минимум, а если бриллиантовыми, это лучший вариант. Почему мы это с вами разберем? Так, что-то я не увидела про новичков. Что у нас там новички разобрались? Нет, так, уважаемые новички, если я вас тут еще совсем не загрузила, то, пожалуйста, ответьте мне, что вы поняли, что не поняли. Если все понятно, пишите «все понятно». Смотрите, вот здесь как производятся расчеты. Допустим, у вас растет два ствола. С каждого ствола идет определенный расчет. Все зависит от того, как строится ваша структура. На каком уровне находится тот или иной, ну, та или наша, это ваша группа. Сколько у вас групп есть? Одна, ну, будем говорить сейчас про золотого директора, две группы, да? Так вот, смотрите, есть определенная определенный, вам сказать, формула расчет. Всем дано 22 Вы выходите, ну то бишь самый высокий уровень это 22 Если мы берем Украину, у них 24 процента. Смысл тот же самый, там немножечко по-другому передвинута процентный уровень, но он смысл тот же самый, поэтому если там в Украине сейчас возникает вопрос, вы пишите, я подскажу. Теперь смотрите. Групповой товарооборот – это вы. У вас групповой товарооборот 5000 бонус-баллов. У вас растет два ствола. В этом стволе 2000 бонус-баллов. 2000, ну не пишет, но ну вы понимаете, да? Здесь у вас 3000 бонус-баллов. Давайте с вами проведем расчет по одному стволу. 3000 бонус-баллов, это значит, этот ствол вышел на 15 уровень. Но нам с вами выделено 22%. Для того, чтобы нам понять, сколько нам заплатят с этого ствола, нам нужно 22 минус 15. Получается 7%. Так вот вам с 15% структуры, с вот этой, с его товарооборота, вам заплатят 7%. 7%. Здесь у вас двухтысячная структура. 2000 это 12%. Так вот, мы с вами снова берем формулу 22, отнимаем 12%, и вам сколько заплатится с этого ствола? 22 минус 12, сколько вам заплатит с этого ствола? Кто посчитал? 10%. В итоге, в итоге, что же вам заплатят? Ну, это 10%. В итоге, что же вам заплатят? С товара оборота 5000, с вот этого товара оборота, вам заплатят э, ну, с 3007, с 2010. Это разные цифры, я хотела вместе сказать, но так не получится. Вам заплатят отсюда 10, отсюда 7, а на ваш личный, на ваш личный товарооборот, допустим, он у вас 200 бонус-баллов. Допустим, он у вас 200 бонус-баллов. Вам заплатят еще с вашего, вот именно с вот этих 200 бонус-баллов, вам еще дополнительно заплатят 2, 18%, так как пятитысячный уровень – это 18%. Вот здесь понятно? Ваш личный товарооборот учитывается э, везде при построении, но первой основной ветке, э, когда вы выходите на директора, когда вы выходите еще только на директора. Разобрались? Далее, далее, идем дальше. Теперь смотрите. Тренировки мы сейчас с вами, как таковые, возможно, делать не будем, но у нас с вами сейчас есть задача номер один, в которой нужно разобраться. Согласно вопроса, который нам задавали, так, надо уже нам это самое останавливаться, вот, этот последний вариант. Согласно вопроса, который нам задавали, как же учитываются личные бонусы баллов? Ваши личные бонусы баллы это 200 бонус баллов. Вы организовали. Вот эта ветка, допустим, у вас 7500. Нет, сейчас не 7500, давайте сделаем. Тут у вас 200. Вот эта ветка у вас э, достигла, так, тут 1,5, а тут э, 5500. 5500. Получается 7500. Нет, 6. А, а тут 6. А тут 6 тысяч бонус-баллов. Ваших личных 200. В расчете названия директора ваши дан, ваш личный товарооборот учитывается. У вас получается тогда 7500, 7700. Вот здесь у вас получается 7 700 Вот так. 7700. Вы директор. Здесь понятно? Как учитываются личные баллы? Они складываются в товарооборот. Я ответила на вопрос, кто мне задавал этот вопрос? Напишите мне. Далее. Далее. У вас организовалась... Две ветки по 7500, вот эта ветка 7500, вот так, о господи, не получилось. Вот эта ветка 7500 у вас, под вами растет какой-то интересный вопрос, а то мы сегодня не разыграем эти. 7500, здесь у вас еще растет две ветки, одна две с половиной, одна тысячу бонус баллов. Вот это у вас директорская ветка, она от вас оторвалась, и вам компания выплачивает определенный процент. А вот это, что вы построили, и плюс ваши 200 бонус баллов, и еще никто из этих двух веток не вышел на директорское звание, не набрал 7,5, половиной, то вот это называется ваша персоналка. Здесь в вашу персоналку включаются ваши бонус-баллы. Ответила я на ваш вопрос по поводу того, как учитываются ваши бонусы-баллы. Понятно? Давайте, ребята, активно будем разыгрывать этим. Каждая ветка выходит на 7500 это уже 22-процентная группа. Не поняла, Леся, еще раз напиши. 22-процентная группа. Далее. У вас вот эта ветка 500 Вот эта ветка 7500. А здесь растут другие ветки. Допустим, тут 1000 бонус-баллов, тут 2000 бонус-баллов. Это тоже от вас оторвалось, и компания вам платит за это деньги. За то, что вы научили этих двух товарищей руководить. Под ними я сейчас расскажу. Так, а вы делаете свои законные 200 бонус-баллов, чтобы получать все премии, какие существуют в компании. У вас уже две ветки оторвалась. Сейчас расскажу тогда. Ага. Две ветки оторвались и вот это ваша персоналка. Ваши баллы всегда причисляются к персоналке и определенно идет расчет такой, как мы говорили до звания директора. Теперь далее. Сейчас я пролистну. Было про эти. Вот они. Теперь смотрите. Далее. Не будем мы останавливаться, как, что, где, это глубоко будет. Я отвечу, да-да, платят за все, только по-разному, по-разному -по этим самым. Теперь смотрите дальше. Я так поняла, Олеся пишет, подо мной человек, который де делает две ветки, то платят только э -э -э до этого человека. Нет, Олеся, если ты в звании золотого директора, вот она, ты в звании золотого директора. Тебе платят из этой ветки, из этой ветки. Теперь смотри, под тобой вырос директор. Тебе платят за товарооборот этого директора. Под этим директором вырос еще один директор. Тебе также за него платят. Из этой ветки, из этой ветки, со всей ширины вот этих веточек тебе платят. Как только под тобой вырос вот этот человек золотым директором, а ты сидишь, не куешь не мелишь, стал золотой директор, а ты сидишь, не куешь не мелишь, то тебе будут платить вот так, пока, пока, ты не станешь старшим золотым директором. Не станешь старшим золотым директором. Поэтому наша задача вас научить, чтобы захватить все деньги, забрать. Здесь отрыва уже нет. Когда ты стала золотым директором, отрыв держать не обязательно. Но давайте с вами реально подумаем: если мы вышли на золотого директора, то. Почему нам не выйти на бриллиантового директора? Потому что, когда ты будешь на бриллиантовым директором, то уже тебя будут платить вот, допустим, вот этот золотой, вот этот золотой, вот этот золотой, вот этот золотой, вот этот сапфировый директор, вот этот сапфировый директор, господи, не рисуется, сапфировый директор, вот так, ну, вы понимаете, четыре палки тут, да? Ну, четыре структуры тут у него. Этот сапфировым директором стал тебе за все за вот это будут платить деньги когда ты стала золотым директором ой бриллиантовым директором на всю ширину во всех шести ветках которые тут существуют сколько бы тут директоров не было за все вам будут платить деньги пока если вы еще только бриллиантовый директор до уровня сапфирового директора. Вот за это будут платить. Как только вы станете исполнительным, там совершенно другое. Не будем сейчас забивать мозги, но вы реально поймите. В каждом стволе, каждом стволе у вас будет, вы вышли на бриллиантового директора, и в каждом, вот, у вас в каждом стволе, вот, у вас это сапфировый директор, и у вас тут уйма золотых директоров, вот здесь вот, уйма просто директоров, старших директоров старших золотых директоров, это значит у них вот таких вот много-много разных веток. Вот так. И за каждого директора вам будут стабильные, гарантированные выплаты. Вот это нужно понимать. Здесь доход не в каталогах, не в начале, когда мы строим структурку. И маленькие деньги мы не видим, и то мы ничего не видим. Но весь доход, ребята, вот здесь, в глубине и внутри. Поэтому каждому, вот сейчас Катя на школе находится, ей нас, она настолько заинтересована, чтобы вот сколько нас тут есть, человек присутствует, чтобы каждый был минимум сапфировым директором. Минимум сапфировым директором. А сапфировый директор – это где-то примерно 200 тысяч доходов в месяц. Понимаете? Вот где деньги – вот где деньги. Я не говорю, что это мед. Что-то взял, раз и сделал. А там кто знает, кто-то и так делает. Я например, директора, на директора вышла вообще за четыре каталога. Понимаете? Главное ⁇ помогать людям расти. Наша задача сделать людей богатыми. А богатство придет к нам. Вот она наша задача. Если вас это не мотивирует, Тогда я не знаю, что может вас мотивировать на новые подвиги по созданию товарооборота и привлечению народа в наш проект, в ваши личные структуры. Итак, на сегодня мы закончим по поводу э, это, как бы, маркетинг плана. Я бы очень вас просила всех присутствующих здесь присутствовать нужно. Еже дневно, когда идут в школы, для того, чтобы разобраться, как работать. Вы поймите, вот сегодня у нас комната, можно сказать, полностью забитая, потому что у нас сегодня такая тема. Завтра у нас уже этих, этого количества людей не будет. Этого количества не будет по той простой причине, что людям почему-то больше ничего не интересно. Ребят, чтобы достичь вот такого уровня, чтобы допрыгнуть до вот того уровня доходов, о которых мы говорим, здесь нужно учиться, работать. И вот эта карьерная лестница у ваших ног. Но это не говорит о том, что вот она пришла, это Лотникова создала, и она сейчас все деньги заберет. Не заберет Лотникова у вас все деньги. Никогда. Вот смотрите, допустим, это я. Я золотой директор. Подо мной вырос еще один золотой директор. Уже подо мной есть золотой директор. А под тем золотым директором скоро будет сапфировый директор. А я все еще сижу в золоте. А там уже сапфировый директор. И, и, и здесь нет того, что кто пришел первый, тот и герой. Нет, герой тот, кто начал правильно работать, кто не ждет мотивации, а начинает продумывать каждый шаг, как ему увеличить товарооборот, как ему дать рекламу так, чтобы люди пришли и действительно присоединились к нему. Нет того, что кто первый, тот и э, зарабатывает деньги. Нет, вы можете сейчас и Катю, и меня так обскакать, что нам и не снилось. Это у каждого свои данные, у каждого свой приоритет на его доход. Вот вы зарегистрировались, под вами это ваша епархия, и вы в ней король. Вы вот здесь работаете, все это все, что под вами. Наше дело было вас пригласить и показать вам, где деньги лежат. Мы вам дали лопату, а вы уже думаете. Хочется вам всегда сидеть вот там внизу и иметь 15-20 тысяч, которые не знаешь, как разложить по полочкам? Живите так. Не нравится? Ребят, грызем, грызем. Нам очень понравится, когда вы начнете расти очень быстро, даже под нами. А если вдруг я вот такая умница села и сижу, ну простите, это я виновата. Кто мне виноват, что я сижу и дальше не развиваюсь? Подними на место за стул, Или, наоборот, посади на стул и садись работай. Не потому, что Катерина умеет хорошо зарабатывать. А потому что, Рома, ты можешь научиться еще лучше ее зарабатывать. Было бы у тебя желание. Лучше Кати, лучше меня, может, даже лучше Полежаева. Ты можешь научиться работать. Все зависит от тебя. Я вам сейчас приведу опять пример. Опять по поводу того, когда мы в наемном труде. Когда мы в наемном труде, все, которые нас окружают, особенно начальник и все остальные, они же сволочи. Они же сволочи, они не дают работать, они мало платят, они не пускают туда. Не... Да так приятно, пришел на диван, остался со своими 15 тысячами, но ты не виноват. Энди те сволочи виноваты, которые тебя почему-то обижают. А здесь, понимаете, нет сволочей. Ты пришел и думаешь только ты, что делаешь ты. Ты же не сделал, никто другой, понимаете? Вот здесь убегают люди только от ответственности, по-другому люди не убегают. И что бы мы не мотивировали, какие бы мы акции не придумывали, вот сейчас по поводу акций я вам как раз все и расскажу. Какие бы акции мы не придумывали, если у вас вот здесь нет, желания нет, его никто не заставит. Но компания «Арифлейм» гарантирует вам вот эти выплаты, и она выплачивает уже 50 лет стабильно. Самое главное, что делаете вы? Спонсор у вас плохой? Вначале подумай, какой ты будешь спонсор, а потом будешь думать, какой у тебя спонсор. Не помогает тебе спонсор? Да и не надо, сам берись. Берешь и жуешь эту науку. Разжевал, по полочкам разложил и попер. Вот такая задача, ребят. У меня на сегодня все, потому что глубже копать это смысла нет. Мы с вами тут три часа просидеть можем, и то не, не разберемся до конца. Как бы продолжили сейчас. Все с вами. Так, есть какие вопросы, пишите. А я пока продолжу, загружу презентацию по поводу наших акций. Итак. Я хочу вам, коллеги, напомнить о том, что Болгария нас ждет. Все, кто зарегистрировался в 12-м каталоге и даже в 13-м каталоге, которые зарегистрировались люди, они все могут поехать на международную конференцию в Болгарию. Самое главное, к первому каталогу выйти на 22%, то бишь выйти на звание старшего менеджера. Здесь главное поставьте задачу, рассчитайте свои силы и начинаем работать. Мы напоминаем, что Болгария вас ждет. Главное, хотите ли вы этого сами. И чем больше людей, которые поедут на Болгарию, тем больше станет богатых людей в нашем коллективе. Здесь понятно, готовы ехать на Болгарию? Кто готов, давайте трудитесь. Тем более, что условия в Болгарии очень-очень лояльные. Независимо от того, и в 14 можно, главное, к первому каталогу выйди на 22%. Независимо от того, как у тебя развивалась твоя, как бы, организация структуры, главное, чтобы у тебя было 50 бомбов, и на первом каталоге ты открыл звание старшего менеджера. Обязательно следите за акциями на сайте Reflame. Вот здесь сейчас я хочу всем напомнить, что акция, когда программа лояльности спа-салон, это 13 и 14 каталог, вы делаете заказы, в 15 вы уже можете получать по смешным ценам вот такой набор по спа-салону. Здесь смотрите, обратите внимание, это по России. Но, возможно, в Молдове есть точно так же, там э, в Казахстане еще какие-то проходят акции, я заходила, смотрела, но не стала все акции сюда прописывать, а просто сделала акцию по России для того, чтобы вам напомнить. Заходите в свои, на свои сайты, заход, вернее, в свой личный кабинет. Сообщайте все акции, которые существуют, сообщайте своим друзьям, своим коллегам по структуре, пишите. Вот, например, я знаю, что в Беларуси сейчас идет акция, которая называется э, «Акция реактивации неактивных консультантов». Напишите людям. Компания это им отправила, но вы напишите еще от себя им о том, что приди, размести единовременный заказ на 35 бонус-баллов с 20 по 22 октября и получи вот эту тушь в подарок. Шикарнейшая тушь. Люди отзовутся, а это ваш товарооборот. Далее. По акциям мы с вами уже говорили много. Мы говорили про верни свой турборост. Мы с людьми, вернее, как много людей, которые вырастали на какой-то определенный уровень, по турборосту выплаты были, но потом они его уровень этот потеряли, вы можете восстановиться. Каждый обращайтесь к своему директору, и давайте перепроверимся, у кого еще есть возможность вернуть свой турборост, вернуть свои дополнительные деньги. Но для этого, конечно же, нам нужно с вами рекрутировать, рекрутировать и рекрутировать, для того, чтобы был товарооборот. Я не буду оставлять вот этих выплатах, потому что каждый со своим лидером все это обсудит. Мы уж больно долго задержались с вами на маркетинг-плане. Далее, очень важно, акция корпорация ЗУС, акция от корпорации ЗУС, это 150 бонус-баллов. Мы говорили, что она продлевается на 13, 14, 15 и 16 каталог. За это время в акции будет разыгрываться два продукта. Вот сегодня мы с вами и будем его разыгрывать, эти, эти продукты. Мы сегодня с ними, вас с вами и разыграем. Поймите меня правильно. В этой акции участвуют те, кто делает заказ, сделал в 13-м каталоге, минимум 150 бонус-баллов. Он записывается трижды в о участии в акции. Ну раза э, Кратно по 50 получается три раза. Если вы сделали, допустим, 400 баллов, значит, вы записываетесь 8 раз, чтобы можно было участвовать в, э, в конкурсе как можно с большими числами. И тогда, э, кто, по, кто победитель, он выберет из этих четырех предметов, что ему нужно, и директор ему отправит на его СПО, его заказ, оплатит этот продукт, и он получает приз. А убедительная просьба каждого получателя приза обязательно фотографироваться и отправлять нам, для того, чтобы мы видели, что вы действительно получили этот продукт. По этой акции есть вопросы? Я не включила второй компьютер. Но сейчас мы с вами будем разыгрывать акцию. У всех есть... Сейчас я сброшу ссылку на... Ссылку на... Так. Ссылку на файл. Где это у нас? Вот она. Ссылку на файл я сброшу. Так. Это все участники. Да, я сейчас буду демонстрировать экран. Это все участники, которые записались и сделали 150 бонус-баллов и выше на акцию твои 150 бонус-баллов. Сейчас вы на экране видите программу «Генератор случайных цифр». Мы сейчас там забьем числа, которые здесь у нас есть. Это у на... Ой, подождите, а что так? А вот она. Сейчас, подождите, не то. Так, готово. Значит, нижняя 106, верхняя у нас, по-моему, троечка. Так, сейчас я показываю экран, включаю экран. Начать трансляцию. Так. Вы наблюдаете и напишите. Я включаю случайные числа сгенерировать. Пишем 3. Репетируем. 3 до 106. Правильно? До 106. И нажимаем, кликаем на слово «сгенерировать». Крикнули. Итак, все видели какое число? Все видели. Видели? Так кто у нас по тридцать шесть? Я туда даже заходить не буду. Смотрите. поздравляем. А, Ворона Ольга, да? Воля, поздравляем тебя, ты победитель. Итак, кто у нас там директор? Не вижу я, у меня тут сыто. Ворона Ольга, че? кто директор? Далее, один победитель у нас сегодня разыгрался, Воронова Екатерина. Теперь наступает еще один кульминационный момент, мы с вами сейчас будем Раз, раз, разыгрывать еще раз, еще другое, по, надеюсь, будет другое число. Итак, сгенерировать нам с вами новое число, я сейчас по новой, значит, так, тройка, ой, не так, вам всем видно, что я делаю, я по новой, значит, вобью числа, и 106, и та там Нажимаю сгенерировать. Итак, 62. Правильно? Ну, я по новой специально набрала. Я увидела 62. Правильно? Кто там? Посмотрите, кто там на 62? Кто у нас победитель на 62 строчке? Она присутствует? Напиши «Я». Если не присутствует этот человек на вебинаре, то он приз не получает. Мы разыгрываем другой. Оксан, ты тут? Ну что ж, ребята. Если Оксаны здесь нет, проверьте дружно. Начинаем следующий заход. Еще раз. Захожу, чтобы это все обновить, и начинаем генерировать следующий. та там Опа! Итак, кто видит какое число? 19. Кто же у нас на 19 присутствует? А ну пишите, я тут... Зеленева Мария, она все призы хочет у нас забрать. Зеленева Мария, кстати, она тут? Да, она сегодня писала. Тут, тут. Да, она 600 баллов личных делает. Катя директор, да, отлично. Которые делают более 150 бонус баллов. Готовы отправлять. Я тоже готова. Ребят, делайте. И будет очень много людей. Мы увеличим количество призов. Будет, будете все делать по 150 бонус-баллов. Мы еще раз увеличим количество призов. За этим дело не станет. Главное, вы работаете. Главное, вы участвуете. Ну и хочется мне сейчас вернуться в презентацию. У нас сегодня еще такая акция, которая, э, как вы думаете, как она называется? А, как, вот я не переместила. Значит, смотрите. Акция. Что это у нас тут? Так. Акция проходит 4 каталога. Сегодня это будет четвертый каталог. Правильно, Мария? Сейчас я вам предоставляю по акции ты этого достоин, первого победителя. Это Бурдастова Людмила. Она получила золотую в виде а, собачки ну, то бишь, электронного адреса Майла. Далее у нас был второй победитель. Они все зафиксировали свои эти, как бы, подвески, которые получили. Это была Юлия Соколова. Юлия Соколова тоже делает более, сейчас я уже забыла, сколько девчонки делают баллов, но Бурдастова делает 400 и выше. Юль, ты напомни, сколько, вот я вот такая бессовестная, я забыла. Вот, Юля получила вот эту подвеску, бабочки. Третий получатель, победитель, получил вот такую вот, Мария Зеленева, получила вот такую подвесочку с вот такими камешками. А сегодня у нас разыгрываться будет последняя получила уже понравилась, да? Последняя подвеска, которая сейчас вы ее увидите, также шикарная, не менее, чем другие. Вот так. Как мне? Вот нет, вот так, вот так. А да что ж, не попаду никак. Вот так. Вот она. Вот она. Я ее сейчас вам покажу. Я пыталась ее сфотографировать, но, может быть, немножко неудачно. Вот эту подвеску сегодня мы будем с вами разыгрывать. И кто же станет обладателем этого украшения? Но прежде чем... Мы разыграем эту подвеску. Я хотела бы у вас у всех спросить. Скажите, пожалуйста, кого мотивирует вот это акт? Кого она вот так вот, знаете, вот, ну заставляет? Ну давай, я хочу, я я это сделаю. Кого? Мари, ну по, Мари, понятно, тебя мотивируют и кругом. Так вот, смотрите, участников, ты это достоин всего лишь в этом каталоге? Всего лишь четыре человека. Да, ссылка на этот. Всего лишь четыре человека. Было шесть, стало 4. Как видно? Да, да. Как видно, что не мотивирует эта акция на получение золотого украшения. Мало того, что человек делает бонус баллов, он больше заработает как по структуре, так и по личным баллам. Но он, у него еще есть гарантия 5 раз участвовать в акции по wellness, твои 150 бонус баллов. У него есть еще право участвовать, получить золотое украшение, но, как мы видим, мотивации не получилось. Но в любом случае... Сегодня это последний розыгрыш на золотую подвеску. Как только вы научитесь делать по 250 бонус-баллов, огромное количество людей, мы с вами будем разыгрывать не только подвески. Все зависит от вас. В нашем бизнесе и говорится: человека мотивировать на.. Пробег по карьерной лестнице смысла нет, внутренней нет мотивации. Хоть что покажи впереди. Шесть машин по карьерной лестнице, пока дойдешь, получишь бесплатно. Квартиру. В том случае человек сомневается сам в себе. И пока сам человек не разберется в себе, не будет у него ничего в жизни, и так. Заканчиваем эту ноту, начинаем розыгрыш. Кто скажет, с каких цифр там у нас начинается эта акция? Со второй по пятую. Итак, диапазон со второго числа. Слушайте, у меня сердце дергается. По пятую. Итак, то там... У кого дрожь идет? Напишите, кто нервничает? Я начинаю двигать на слово сгенерировать. Пять. Кто на пятерке? Что, не видите, ой, простите, по новой сделаю. Ой, простите, по новой сделаю. Сейчас покажу. Я сейчас покажу. Я забыла, что я не включила экран. Сейчас видно? Сейчас видно? Кто последний там? Что, Люда Бурдастова? Опять не видно. Господи Боже мой. А вот так, видно? Еще раз. Почему не видно? Не, не пусть будет пять. Там пять написано. Еще раз. Начать трансляцию. Начинаю. А почему мне не получается? А почему не видно? Слушайте, а? Так, я сейчас переключусь. Еще раз. А почему не дает говор... транслировать, Кать? А почему не дает транслировать? Да, меня уже переигрывать не буду, оно видно, оно там есть. Так, еще раз. Перехожу сюда. Начать транслировать. Нет, мне запрещают транслировать почему-то. Не знаю, что. А как же мне вам показать? Да все равно хочу, чтобы... Ну... Э... Так, сейчас я... Это... Минуточку. Да тоже так не сделаю. Так. Сейчас, минуточку. Так, сохранить. Сейчас, погодите. Так. Так. Так. Трансляция. Трансляция. Есть. Заходим. Поздравляем, Людмилу! Коррупция, да? Да сейчас я загружу. Поздравляем, Людмилу! С успешным... Так. Да, почему-то с экрана же первый раз получалось. все, почему не получилось? Сейчас, ребят, я попробую вам показать. Вот она, трансляция. Загрузить. Сейчас, ребят, сейчас. Загрузился. Итак, я показываю. Вот она. Я оправдала <свы> свою опрометчивость. <свы> Я оправдала свою опрометчивость, почему не включила. Вот так вот. С двух по пять и получился пять. Нет коррупции? Ура! Слава тебе, Господи, поверили! Девочки, коллеги, поздравляем всех, всех, кто участвует в акциях, всех, кто участвует в школах, всех, кто хочет с нами действительно сотрудничать, расстать по карьерной лестнице, быть счастливыми, богатыми, я поздравляю всех, всех, всех, всех. И очень бы хотелось, чтобы в таком же количестве вы были на школах, чтобы вы все учились. Людмил, ну у тебя везу, хотя научиться еще рекрутировать надо. По-другому уже никак. Ты не имеешь права больше не быть бриллиантовым директором, только бриллиантовым директором. Ну все, ребят, найс, у меня все. Люд, а ты вообще тут, а то мы разыгрываем. Ты тут вообще фамилию вижу. А ну напиши я тут. Конечно, ее знакомые в обморок упадут. Конечно, люда. Фамилия есть, а люды нет. Ждем. Конечно же, ждем. Муж, наверное, приехал. Нет. Рад пере переигрывать будем. Где она есть? Борщ варит, наверное, да? Так они же там вдвоем с сыном должны были на школе сидеть. Не, ну, Бурдастова, ты давай отзывайся, а то сейчас будем переигрывать. Представляете? Ну что, переигрываем или как? Переигрываем. Надо присутствовать. Так, напрасно, напрасно. Условия для всех одинаковые. Ребят, но у а меня так и не транслирует. Как делать будем? Я понимаю, Катя. Но у меня не транслирует. Почему-то трансляцию отключила и все. Как мы делать будем? Нет, я нажимаю, она не транслируется. Она не дает транслировать. Так, нажмите, чтобы начать трансляцию потока камеры и микрофона. Нажала. Сейчас, подождите. не, не хочет. Ага, так, по новой. Так, нет, так. А почему же она мне не хочет транслировать? Не хочет и все. А ну давайте я сейчас перезагружусь. Давайте чуть-чуть. Угу. Сейчас я перезагружусь. Гляну. Так, раз, два, три, четыре. Точно! Точно. Так, сейчас, ребят, подождите. Смотрите, здесь четыре номера. Как мне показать вам? Вот так. Интрижка, да, интрижка. Здесь 4 номера. Я их беру вот так, трясу эти четыре номера. Вот так вот. Теперь смотрите, как мне их вытаскивать или среди пальца пропустить? Спортлото! Вот так, вот так, вот так. И сейчас я открываю один палец, и кто-то выскакивает. Давайте, сейчас я даже закрытую. Мило... Опа! Какая-то выскочила. Сейчас мы поднимем. Нет, номера от двух до пяти, Катя. Сейчас еще раз проверим. Не открываю. Сейчас проверим. Да, от 2 до 5. Итак, теперь. Таблицу все видите, бумажка, вот она, а где бумажка, вот она, бумажка, я открываю, и кто у нас? Что вы видите? Ничего не видите опять, да что ж это такое? О, четыре, а кто на четверке там? Кто на четверке? Ой, Кузнецова, отзовись! Ты тут? А то снова разыгрывать будем. Было? Чего они сегодня все с ума посходили? Тоже нету? Вот такие-то дела, вот такие пироги. Вот, видали? Ну что ж, разыгрываем снова. Заворачиваем бумагу. Так, теперь вопрос. Скажите, участники, которые с этой, с подвеской, вы вообще тут? Участники? Четырехночка. Маш, претендентов все меньше. Получается, что ты тут, горячего тут. Значит, вот этот номер я убираю, который четверка был, да? Теперь давайте как, а там, пятерку <пятёрку> <пятёрку> тоже уберем, сейчас если попадется пятерка, я просто не хочу разворачивать их, я не знаю, какая из них пятерка, вот из этих, тут же три осталось, да, два и три, не, ну, <пятёрку> я могу найти пятерку, конечно. Кто-то как-то отстреливает претендентов. Так. Пять я убираю. Смотрите. Пять я убираю. Все, нету. Теперь осталось два. Ну что, девочки? А? Ну что, девочки? Мельтешим? Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Опа, перевернула. Пальцы расставляю. Скочит. Апа, какая-то выскакивает. Одна выскочила, одна осталась. Смотрите, одна осталась, одна выскочила. Вот она. Сейчас мы ее разворачиваем. Слушайте, аж сердце дергается. Так, это кто там? Так, подожди. Вот так, вот, вот так. Кто это? Галя? Ура, Галь, ты тут напиши. А то зеленёвое может отдадим. Я, я, я, есть. Ура! Розыгрыш про! Галь, ты мне скажи, а ты где живешь? Куда тебя отправлять? девочки вот и вопрос решается нашего будущего нашего того чего мы хотим в нашей жизни пензенская область отлично пришлешь мне в личку в фейсбуке свой адрес вместе с индексом не хотят брать и не надо это их личные дела главное что галь вот это сегодня было, да? Доиграли, пока действительно человек, вот он, раз, и еще и первый раз выиграла. В корпорации ЗУС Энергия и Здоровье, девочки, мальчики, у вас все впереди. Всегда успех, всегда свобода. Правильно, Правильно Катюш, все возможно. И еще тем более с Арифлейм. Ну, на этом все. Очень мне понравился сегодня последний особенно розыгрыш, прям такой азартный. Да, отлично. Ну а те, кто пролетел, это их правильно. Угу. Ну все, давайте. Пока-пока. Что ж с моим этим?